Привет, друзья! Мы с вами давно не виделись. За это время появилось достаточно много новинок и обновленных материалов. И сегодня мы про них расскажем и покажем, как с ними работать. Первым делом мы с вами рассмотрим А-профиль. Для имитации фальцевых кровель используется а как декоративный элемент. Раньше для установки о использовался обычный прикаточный ролик, в связи с чем были проблемы при сварке данного элемента, который изгибался и уходил от линии монтажа. Теперь в арсенале кровельщика появился вот такой вот инструмент, который имеет два подвижных ролика. Один позволяет производить сварку о профиле, другой прижимает противоположный край о С использованием данного ролика А профиль монтируется четко по линии монтажа. Переходим к следующей новинке, это материал Logikroof NG. За время существования он тебе хорошо уже зарекомендовал. Данный материал применяется для устройства противопожарных рассечек на кровле. А раньше были случаи, что ширина противопожарной рассечки после монтажа материала составляла менее двух метров, в связи с чем мы ушли от данной проблемы и увеличили ширину полотна до 101 см. Сравним старое и обновленное полотно Logikroof NG. Как и обычно, производим приварку «Лучикруф энджик» поверхностями материала, полосами через каждые 25 сантиметров. Обратите внимание, что новый материал при перегреве не темнеет и нить не оголяется. ко всему мы сделали поверхность материала более матовой, благодаря чему не образуется бликов. Плюс к этому увеличили прочность материала. Огнезащитные свойства материала не изменились. Теперь переходим к обновленному металлическому трейлечному элементу, который мы применяем для крепления в бетон и сборную стяжку. Как вы видите, шляпки саморезов очень сильно видны от плоскости старых тарелок, что и приводило к механическим повреждениям. Сейчас мы покажем это с помощью простого, грубого теста. А теперь рассмотрим парапетную воронку или, как многие ее называют, скапер. Отверстие для установки воронки прорезаем с помощью коронок. Производим монтаж воронки подготовленное ранее отверстие. Производим монтаж основного гидроизоляционного ковра. Производим раскрой мембраны по бокам фартука. Мембрану на горизонте привариваем к фартуку воронки. Производим монтаж дополнительного гидроизоляционного ковра двумя отдельными элементами. Производим приварку дополнительного гидроизоляционного ковра как горизонтальной, так и вертикальной части фартука воронки. Делаем приварку бандажной полосы. В трубе воронки есть телескопический элемент, который позволяет менять ее длину. Телескопический элемент состоит из двух П-образных профилей. Для удобства монтажа вначале выдвигаем нижний П-образный профиль, вставляем его в переходное колено. Далее переходное колено поддвигаем к верхнему П-образному профилю. Обратите внимание, что труба воронки в парапете должна быть установлена с минимальным уклоном в 3%. Сегодня мы сделали обзор новинок комплектации для плоской кроли. Все эти новинки появились благодаря вашей обратной связи. Поэтому оставляйте комментарии под данным видео или присылайте их на почту. Пока!